Всем привет! Как вы уже знаете, меня зовут Малинская Людмила. И сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по 14 му каталогу. На этот раз он составил всего лишь 11 баллов. Он весь собранный в группе чата Вайберы. Вот такой вот чай. Травяной сбор, чистота и легкость тела мне сказали. Он состоит абсолютно из трав. Без всякой химии, без всяких добавок. Данный чай код 15771. В нем 21 пакетик. Он классно работает, хорошо помогает при простудах, при заболеваниях. Такие вот две упаковочки мы заказали. Также выставляла акцию зубными пастами и освежителями для полости рта. Такие вот ополаскиватель мне заказали экстра свежесть. Код данного ополаскивателя 2293. Их заказали три штучки. Подвину. И, конечно же, еще заказали зубную пасту. Лечебные травы. Код данной пасты 2244. Еще вот такая вот есть у нас классная тушь. Код данной туши это черная 5763 три штучки заказали сейчас поеду всем расставать взяла дочери маркер подводку для глаз код данного маркера 5768 и конечно же всеми любимые наши классные прокладки гигиенические с анионовым чипом дневные это я уже взяла для себя. Код данных прокладок 11289. Ночные. Код 11295. И ежедневные. Код 11288. Вот такой вот у меня получился небольшой, классный, полезный заказик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока.